Веркнет в окошке свеча. Знаешь, я тоже люблю о морях, Книгу читать по ночам. Их и вперед к белым облакам, Знаешь, я тоже мечтаю идти С легкой веселой душой, Верить, что я на хорошем Корабли. Музыку лучистую Он уж далек Он уже большой Знаешь, я тоже люблю Ждать его на пристани Ждать по ночам Корабли, это хорошо Мачты высокие матросы из долгого сна к синему свету к живому лучу как быть весна, как весна как весна а